Друзья, всем привет! Сегодня запускается сеть и листинг будет на биржах очень сильного и перспективного проекта в экосистеме Polkadot, который называется Astar Network. В этом видео сделаем кратенький обзор, подведем итоги парачейна, посмотрим по какой цене залистится он на бирже, да, по какой цене выгоднее продать и по какой цене... Его покупать, если вы не участвовали в парачейнах, не участвовали в лакдропе. И вы просто, вот человек, который пришел на рынок, видит перспективный проект и хочет купить токены данного проекта. В общем, во всем этом попробуем разобраться. Также посмотрим, куда пришли токены на Polkador. И как их можно отправить на биржу, ну и соответственно, чтобы там продать. Кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали! Итак, друзья, сразу хочу сказать, что этот обзор, он будет такими нарезками, склеен э, в одно видео, потому что сегодня целый день будет э, в одно время, будет доступны переводы, запустится сеть, потом через час будет листинг, поэтому все это дело я буду включаться поочередно и склепаю уже одно видео которая, думаю, сегодня же и выйдет, чтобы вы уже могли понять, как это все происходит, ну и как это делать, если вы не знаете. А кто вообще, друзья, не знаком со Star Network, скажу так, это перспективный, на мой взгляд, и очень сильный проект в экосистеме Polkadot. Это MultiChain Hub, который поддерживает EVI, от виртуальной машины Ethereum. WebAssembly, Dapp Staking будет Dapp staking и Layer 2 решения. Также они делают э, очень мощную вещь. Это мосты, как они пишут, видите, ворота в будущее, подключают несколько блокчейнов Layer 1 решения такие как Ethereum, Cosmos, Binance Smart Chain и так далее. У них очень сильная команда во главе с SOTA Watanabe. это SEO проекта. Также на борту у них сильные... Сторонники, инвесторы, это 1 DFG, Binance Labs у них инвестировали, Фенбуш Capital, Капитал, Blockchain, Блокчейн, Венчурис. Сегодня поговорим, кстати, о листинге. Они в своем твиттере опубликовали дорожную карту на 2022 год. И вот здесь, видите, в каждом квартале, первый квартал, второй, третий, четвертый. На самом деле, вот здесь сейчас все перечислить не буду. Здесь предстоит огромная работа и это куча решений, которые будут очень полезные и применяемы в экосистеме Polkadot. Astar Network и токен Astar будет применяться в экосистеме Polkadot. И все то, что вы видели в дорожной карте, все будет сначала тестироваться в тестовой сети, которая называется Shiden Network. Кто может знает, кто участвует, может порачене на Кусама. Это тестовая сеть, где все проверяется сначала здесь, а потом уже будет переноситься спустя там месяц на основную сеть полкадота соответственно, Астар. Шайдена тоже есть токен, он торгуется 58 на сегодняшний день. Но нам сегодня интересен Астар Нетворк. Я участвовал в парачейне на Палкодот и Астар был третьим в истории проектом, который занял слот. И стал, собственно, порочельным. И сегодня они запускают сеть. Так вот, вознаграждение за мои залоченные DOT составили 100, практически 102 токена. Ну, плюс там бонусы были, поэтому даже вышло больше. Если открыть их документацию, и посмотреть токеномику, то у них всего эмиссия будет 7 миллиардов токенов. Они заявили, что в рынке будет 8,6%, по-моему, процентов на старте. От 7 миллиардов, то есть в рынке при листинге будет около 600 миллионов токенов. Но здесь вот если посмотрим табличку, вряд ли они все будут именно на продажу идти. Потому что вот те, кто участвовал в лодропе, еще это Plasma Network проект, когда они стартовали, назывались Plasm Network. Кто лочил свои эфиры на тысячу дней, им... Разблокировались токены, как и нам начислены сегодня на кошельки. И у них будет линейный вестинг 7 месяцев. 10% сейчас доступно и линейно 7 месяцев. Те, кто участвовал в как я, у нас доступно тоже 10%. Но у нас разлог еще дольше. Это на 22-24 месяца. То есть на 2 года это так ну, заведено в сети как раз это составляет аренда того же самого парачейна дальше у них то есть соответственно 30 процентов токенов Локдроповцев, 20 процентов на парачейны 5 процентов это резерв парачейны то есть после двух лет они еще будут ну, какие-то плюшки фишки давать чтобы за них опять же лочили доты соответственно на дау там маркетинг ранние инвесторы 10 процентов команда 5 процентов фундайшн 10 ну и это означает то, что в рынке не будет в самом старте больше чем 600 миллионов токенов. Также я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информация всегда даю одну из первых. И вот по стару я уже тут 3 или 4 поста да выкинул. Именно то, что касается про листинга, куда пришли токены, вестинг какой и на какие кошельки. Так вот, листинг будет на бирже Gate, на бирже Huobi и... Один из лучших листингов, как по мне, это биржа OKEX. Для меня это номер один сейчас биржа. И здесь они будут принимать депозиты раньше всех, именно по 15:00 по МСК, и торги они уже откроют 16:00 МСК. Я в этом видео тоже чуть позже покажу, как перевести на биржу, да, и как и по какой цене у меня получится продать. Ну и также посмотрим, по какой цене лучше покупать с рынка. Так вот, смотрите, те токены, которые вы участвовали в локдропе или в поручении, вы здесь можете с сайта, или я вам ссылочку оставлю под низом, там под видео в описании, вы сможете сюда перейти вот так. У меня уже здесь кошелек подключен, у вас будет вот законнектиться, вы выбираете там Polkadot.js, выбираете свой кошелек, и у вас здесь будет видно, сколько у вас здесь токенов, видите? Но здесь видно токены заблокированы. У меня доступно 10%, то есть это должно быть где-то 200 токенов. Но здесь для трансфера, чтобы нажать «Трансфер» и перевести, к примеру, на бирже, у меня доступно 18 токенов. То есть это явно не 10%, поэтому если до листинга ничего не изменится, то отсюда вывести не получится. Это приложение, оно тоже тестировано именно самого Астара проекта. Оно более удобное, понятное, чем Polkadot.js. Здесь очень легко все делать, поэтому посмотрите, может уже здесь токены, которые 10% будут доступны, вы сможете привезти. Если нет, вам нужно зайти на Polkadot.js, через который вы лочили, здесь выбрать сеть ASTAR, там включаете, нажимаете switch. Здесь у вас должно сразу появиться обновить метаданные, если нет, просто зайдите в настройки, метаданные, и вот этот штрих-код поменялся. Буквально через секунду. И нажимаете дальше аккаунты. И здесь вы уже увидите токены, которые вам начислили. Вот, к примеру, у меня там на одном из кошельки доступно там 2087 монет. Но они, как мы видим, заблокированы. Передаваемых 18. Вот они. Видите? 18. Потому что нам начисляли 2 два транша. И Вестинг. Это то, сколько доступно. 10%. Буквально недавно они разблокировались полностью. И дальше нам будет в течение двух лет начисляться вот эти остальные 90%. Начисляться награды будет, когда там добывается блок. Блок здесь добывается каждые, по-моему, 12-13 секунд. И вот эти токены, которые будут появляться на Вестинге, мы можем перенаправлять передаваемые. И вам нужно это тоже будет сделать. Нажать вот эти точки и нажать вот здесь Inlock Vested. Нажимаете и подписать, отправить транзакции, чтобы вот эти 10% токенов стали все нам доступны и мы смогли их перевести на биржу. Здесь вводите пароль Polkadot.js. И мы видим, есть зелененький инблок, токены перешли в передаваемые и теперь я их смогу перекинуть на биржу. Сейчас еще перевод закрыт, ближе к листингу, когда будет информация от проекта, я сразу переведу эти токены. И смотрите, какая ситуация. Теперь у нас на самом балансе от Остара, да, это их кошелечек, появились токены в Вестинге. Вот. Отсюда будет удобнее вам перекидывать. Поэтому я отсюда буду делать трансфер, когда он будет доступен. Видите, здесь тоже появилось. Ну и советую вам это все сделать до момента перевода на биржу. В общем, то, что касается локдропа, парачейна, я думаю, здесь понятно, где токены искать, как их перевести. Если вы участвовали, к примеру, через биржу, там OKEX, то токены вам просто упадут на счет. Если вы через Binance, то вам, по-моему, раздел Orn, там, по-моему, туда начисляют токены, оттуда вы уже сможете их продать. Но от Binance вообще нет информации по поводу листинга, когда начислят токены. Они, как всегда с этим тянут, и поэтому я не рекомендовал вот, участвовать через биржи и все такое, потому что вы не контролируете вот эту ситуацию, это очень плохо. Я лично сам участвовал через проект Parallel Finance, Moonriver, по-моему, Clover, ну, я через них не участвовал, ну, там были тоже задержки, но сейчас они справились. И вот э, мне на Астар начислили все вовремя, то есть к параллели сейчас у меня вопросов вообще нет. Плюс я дополнительно за это получал неплохие бонусы. Все, жду открытия переводов и сразу включаюсь, будем переводить на бирже, ну и продавать и смотреть какая цена и по какой цене лучше подбирать потом с рынка. Итак, друзья, остается до листинга 15 минут. Здесь трансферы на портале Астар закрыты, то есть привести нельзя. Поэтому все делаю с GS. Буду переводить на биржу Hobby, так как отправил тестовые 5 монет на биржу ОКИКС. Пока они еще не пришли, уже прошло минут 15. На Hobby пришло 5 монет тестовых за пару минут. Поэтому принимаю решение все отправлять на биржу Hobby, чтобы до листинга 15 минут осталось чтобы пришли все токены. Кто не знает, как делать, переходите в биржах Huobi, к примеру, нажимаете здесь «депозит» и здесь нужно прописать АСТ... «Астр», да, вот видите, вот такой логотип «Astar», берем, отправить, подтвердить, Сверяете свой адрес, копируем, идем на полкаду JS, вот здесь нажимаем «отправить», здесь вставляете адрес. И вставляете сумму. У меня осталось 96 монет. Там. И нажимаете ⁇ Выполнить трансфер ⁇ Нажимаем ⁇ Подписать ⁇ Ввели свой пароль. Нажимаете ⁇ Подтвердить транзакцию ⁇ и ожидаем подтверждения. Все, инблок успешно. Отсюда у нас токены ушли. Видите, передаваемые 0,7 осталось. И здесь еще у меня 209 токенов тоже сейчас переведу. Потом, чтобы проверить баланс, здесь просто обновите страничку через минутку-две. И видите, токены в истории транзакций, в истории депозита уже есть. Время подтверждения пишут 96 и вот 5 тестовых. То есть на хьёве очень быстро э, заходит, потом нажимаете там валютный баланс. И вот здесь, видите, в кошельке у вас будут токены. Торговать надо нажать будет на торги. И здесь прописать, выбрать QSDT пару да, и Aster прописать. Вот нажмете и торги, видите, открываются через 12 минут. Как только откроются торги, сейчас будем потом напрямую, так сказать, в прямом эфире, только в записи пробовать продавать токены. Посмотрим, куда цена будет лететь. Так, ребятки, я завтыкал, ну, не завтыкал, меня отвлекли, ребенок там, приехал в школу, э, в общем, на минут 10 и уже здесь, видим, максимальная цена была на хеоби 70, минимальная 25, это как бы стартовая, да, центов, поэтому сейчас, ну, то я бы по 70 не продавал, я ждал минимум долларов, поэтому я принимаю решение, если цена к доллару не пойдет или выше, я продавать не буду, отправлять, буду их в стейкинг, пусть стейкается и умножается, проект перспективный на долгосрок пусть будет, вот, но мне погода не испортит. Смотрите, на бирже OKEX монеты мне так и не пришли до сих пор, хотя торги начались. Торги начались типа с 2 долларов 40 центов. Но я уверен, никто не продал по этой цене. И цена торгуется вот в районе 40 центов сейчас. Если продали, это разве что свои. Ну, обычные там манипуляции из биржи. Токены, которые там у них были. В общем, ничего удивительного, ничего нового. Манипуляторы, биржи и все остальное, они и в Африке манипуляторы. Вот. Ну, а собственно по проекту, по которым в цене лучше всего покупать, если у вас токенов нету и вы хотите вот залететь, Смотрите, много желающих действительно цену ну, не то что задампить, но просто продать монеты. Особенно локдроповцы, у которых куча токенов и они, для них даже цена вот 38, я более чем уверен, 30 центов, 40. Для них хорошая и они там нормально подняли. Для тех, кто участвовал в поручении, эта цена не очень интересно, вот для меня она тоже не очень интересна. Поэтому я продавать сейчас не буду, это точно. Если вы же выход выше доллара или в доллар, в чем я сомневаюсь конечно, то там я задумаюсь и продам там 10% нет, то отправлю в стейкинг. Для всех новичков как бы подобрать проект, набирать позиции, потому что он действительно сильно интересный. И в перспективу в экосистеме Polkadot только все начинается. Поэтому я думаю, вот это как бы цена листинга 25 центов. Я думаю, это первая точка, где можно подбирать, но на некоторую часть, на треть части, к примеру. Почему? Потому что я думаю, цены могут и ниже уронить. И вот цена с 10 центов где-то до 25 что-то среднее, вот так набрать такую позицию, я думаю, долгосрок будет более чем интересно. Все, что еще ниже будет, потому что мы же не знаем, если сейчас медвежий рынок начнется, то могут тать ой-ой-ой, поэтому там уже будете смотреть по обстоятельствах. Поэтому, что я решаю, свои монеты я не продаю. Если цена вот так зависает, я отправляю монеты в стейкинг на долгосрок, а вам даже по 40 центов рекомендовать, ну, просто не могу, потому что сейчас многих желающих э, слить. И плюс э, потихонечку еще много монет размораживается, много людей еще не разобрались, не все биржи еще, не всех с порачейной вывели, поэтому мы только... Увидели часть какого-то слива. Вот. Если маркетмейкеру будет интересно подобрать этот актив пониже, вот даже по цене листинга и пропампить где-то к доллару, вот, там, конечно, надо будет подумывать, чтобы скинуть. Если нет, то укатает еще ниже, чем цена на листинге. Но Это такое мое мнение. Вот. Я вам высказал в Вы этом решении, конечно, принимайте самостоятельно. Кому данный ролик был полезен, интересен, поддержите лайком, напишите комментарий, что вы думаете об этом проекте, о листинге, да и вообще, будете ли вы добавлять в свой портфель данный актив. А на этом у меня все, друзья. Не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем я вам желаю удачи, всем профита, всем пока.